Вот четверка, она узнавания. Для нее важно как можно больше знать людей, для нее важно этих людей собирать. Это самые... Ну вообще это достаточно жесткие, жесткий профиль, это очень жесткая линия четверка. Как, как единицы жесткие, так и четверка, потому что как раз на фундамент первого этажа, он очень плотный, мы на него можем опираться, и фундамент второго этажа, вот это перекрытие, на котором стоит четверка, это как раз самое плотное, самое прочное. Они очень прочные, на них можно опираться, на четверок. Они очень сильные, а, и они вот при этом конкретные. Это ребята, которые очень хорошо любят создавать свои... А, они, это люди, у которых в записной книжке очень большое количество контактов. Если вам нужно решить какой-то вопрос, ищите четверку. У четверки обязательно есть тема, есть люди, которые этот вопрос решают. Это если мы возьмем, посмотрим на раньше... Вот Марина, кстати, в своем описании хорошо... Привела пример, что это как будто вот человек, который как-то ему этот, как его. Ну ты знаешь, четверка это тоже я. Конечно. Вот ты в примере своем вами привела, как-то назвала этого человека, который там полезен. Это польза для. Э Эти люди очень хорошо соединяют других людей. Если вам нужно решить какой-то вопрос, найти каких-то знакомых, это хорошо делать четверки. Ну вот ты знаешь, не могу сказать, что я, наверное, полностью я проживаю проживаюсь. Да, она у тебя, у... У тебя оно бессознательное. она в бессознательности, тело будет. у меня будет. четверка, и поэтому у меня нет никаких контактов в записной книжке, и Конечно. я не могу свести да, людей да. друг с другом, просто чтобы вы понимали, что... Это говорит а... человек, у которого в подписчиках... Сколько у тебя, Мариночка, подписчиков людей? Ну, важно <соценно> Нормально! У меня же нет их в моей записной книжке. Какая разница? Да у нас записные книжки давно уже перешли в социальные сети. Я просто хочу сказать, что... А, очень важно смотреть, где стоит эта цифра. Нифига. Да? да, и где, но при этом я тебе скажу. Вот смотрите, вот сейчас вот посмотрите, как проявляется бессознательная активация. Она сама не осознает то, что она имеет. У ней четверка находится в бессознательных активациях, то есть не в солнце, в этом, в дизайне. да И она по факту, у ней по полный, full э, там, аудитории в Фейсбуке и в Инстаграме, я ей сейчас пытаюсь это говорить, у тебя такой, как не важно, но это же... У многих этого нет, я тебе даже больше могу сказать, что она, сколько я ее знаю, всю жизнь строит команды какие-то, она с этими командами занимается, она эти команды куда-то ведет, это люди, которые очень много тратят энергии, внимания, ресурсов, на любой, любую команду, которыми они, с которой они взаимодействуют. Это люди, которые для них очень ценно работать с командами, с теми, кого я знаю. И они озадачены расширением этой команды. Эта команда должна быть как можно больше. Эта команда должна все время по, по, и двигаться согласно того направлению, куда я иду. Она двигается со мной. И здесь очень важный момент. Вот как раз именно четверка. Она легко может обрезать с вами контакты, послать вас нахрен за 2 секунды, если вы не разделяете их ценности, если вы не двигаетесь с ней в одном направлении. Они также легко с вами расстанутся, очень быстро, непринужденно, и правильно сделают, кстати. Вот я у них этому учусь. Потому что нехренные энергетические мешки с собой таскать, которые не нужны. Вот И здесь вопрос, как бы четверка, миссия четверки в этом мире, познакомить мир со знаниями, Близкий круг тех, кого я знаю, не близкий круг, а тех, до кого я могу дотянуться. Сейчас наши руки стали длиннее за счет того, Очень что стоят. у нас есть социальные сети. Вот я, ты на меня подписан, ты меня знаешь, я с тобой уже могу контактить. Они озадачены здесь набором контактов для того, чтобы с вами взаимодействовать. Четверки это самые лучшие лидеры, которые могут куда-то вести свои команды. Они очень о них заботятся, они очень много вкладывают энергии в это. И в этом сильная сторона четверки. Она это делает бессознательно. И она сейчас мне пытается доказать, что у нее этого нет. Ну, вы же свидетели, что? Женя говоря, она мне... Да, это образ. А у Юли, у нее дочери, это сознательно. Поэтому... Четверка, Четверка сознательно, плюс она рулевая модель по факту как бы в бессознательных активациях, то есть там без вариантов. 4 шесть это профиль однозначно такие. Лидеры очень интересные. Вот. И мы к пятерке переходим. И мы переходим к пятерке. Вот когда мы познакомились с ближним кругом информации и тем, что мы там с вами узнали, там единиц на, исследовала, двойка там на, анализировала, тройка там напроверяла, четверка ближним кругом познакомила, вовлечь куда-то в, куда в какие-то процессы дальние круги и быть полезным для, не, для большого круга людей, для мира, для людей, которых я не знаю, это пятерка. Пятерка, она не просто так называется еретик, Первое, почему еретик, потому что она не привыкла ходить а, протоптанными тропами. Это глубоко практичные люди. Если эта тропа идет не самым прямым путем, она не будет там ходить. Это люди, которые а, здесь для того, чтобы а, универсализировать все для мира. То есть она столкнулась, пятерка, с каким-либо а, очень практичным инструментом. Да? Что делает пятерка? Она из этого инструмента делает технологию, которую дает миру. Пользуйтесь. Вот а, смысловая нагрузка пятерки – универсализация. Я сделаю универсальным все, что для меня, для самого было практичным и полезным. Универсальным для всех. И у них дар здесь есть. Дар – очень хорошо влиять на незнакомых людей. Для те, на тех, кого не знают. Смотрите. Она, это, это понимаете, это как... Глобальность такая. Это не глобальность, это особая особенность их энергетики. Энергетика такая, то что они всегда привлекают... Вот если мы возьмем ряд людей и поставим среди них пятерку. Первое, что вы сделаете, вы заметите пятерку. Сразу. Пятерка это как магнит внимания. Она всегда привлекает внимание незнакомых людей. Сразу. Вот а пятерки для продажи, я на это уже целый эфир делал, лекцию читал. Если вы пятерка, вам продавать надо, просто появиться и ничего не делать. И чем больше вы начинаете делать бла-бла-бла, у вас идет обратный процесс. Когда пятерка начинает продавать, она отталкивает людей. Почему? Потому что когда я готов тебя купить что-то, а ты начинаешь мне рассказывать, почему я должен купить. Я начинаю наоборот задумываться, а почему ты мне это рассказываешь. Я и так уже принял решение у тебя что-то купить. Пятерка, она все время вводит людей в заблуждение. Она, она, в всяком случае, она на всякий случай должна всех соблазнить. Куда бы ни пришла пятерка, все должны быть соблазнены. И это программа бессознательной пятерки. Они даже не осознают, они должны нравиться всем. Они делают все для этого. Любая пятерка озадачена, понравится как можно большему количеству людей. И энергетика пятерки такая, что ей она очень вкусна для тех, кто ее не знает. Я сейчас паузу сделал специально. Почему? Потому что она, миссия пятерки, познакомить незнакомых людей с концепцией, с идеей, с чем-то, распространить это туда. Вот пятеркам очень хорошо удается распространять на дальний круг. Если вы хотите познакомить свою школу, свое образование, систему какую-то с большим количеством людей, приглашайте пятерку. Правильную. Правильную пятерку, которая распознала свои дары свой профиль, да, она очень хорошо будет вовлекать вообще мир в этот процесс. Поэтому пятерки, как правило, это очень большие, крупные деятели часто бывает. Если мы посмотрим, пятерки, э, дар у пятерки, э, привлек, как сказать, влиять на незнакомых. Что происходит? Как только пятерка с тобой познакомилась, да, ты уже ее узнал, эту пятерку, ты нарисовал на эту пятерку свои ожидания а всегда, так как она очень вкусна. Ее воспринимают как спасителя. Пришел спаситель, сейчас будет решать мои задачи. Я такой сижу здесь, пришла пятерка. сейчас Я с пятеркой, очень важно понимать, в партнерстве жил 30 лет. У меня мой первый партнер Олег, он пятерка. И у меня все время были от него, него какие-то ожидания. Я все время что-то от него ждал, не собирался это делать. Вот пятеркам очень важно, когда вы с кем-то взаимодействуете, когда вы выходите из взаимодействия, как ладно, я пошел пока. А, на всякий случай, вы от меня что-то ждали? И не он, это них. Он, он, он искренне не собирался этого делать, но люди от них начинают ожидать. Это особенность энергетики, так она устроена. И поэтому их иногда сжигают на костре, но это образно, я имею в виду, на нереализованные ожидания приводят к обидам. Можно сказать, что да. их можно назвать болтунами? Ну, ожидания нет, же есть, оба. да? Я, я не, не говорю нет, про обещания. Нет, нет, нет. Это было, тут не болтуны, это наше... Как слово забыл я вот это вот, когда мы не обуславливаемся, когда мы на водке, не на водке, а как это вот, заблуждения свои. Мы у себя а, а, создаем какие-то заблуждения по поводу этого человека. Угу. Это его энергетика работает таким образом. И мы начинаем от него ждать это. Почему? Потому что он яркий, он мощный, он вкусный И такой. И нам кажется, что И нам он кажется, решит что он, решит, а он пришел сюда решать мои проблемы. Он пришел а. оповестить нас о том, что есть какое-то направление, но так. не решать нас. Вообще проблемы. никак. Он иногда может, если ты будешь за, за это каким-то образом, там. Но ну, если у него есть задачка, да. Они практичны, они глубоко практичны. Пятерки – это люди, которые а, в хозяйстве самые лучшие хозяйки. Если это женщина, я знаю несколько человек женщин, пятерка, это не представляешь. Это настолько все практично, настолько все рабочее, настолько все так, что ты бери и применяй. И причем это, это уже готовые технологии, бери и применяй. Это какие-то рецепты, это какие-то хозяйственные лайфхаки. Все лайфхаки, которые работают в жизни, они очень хорошо, бери у пятерка. Это очень мудрый знак. Это, ой, ой, знак, это очень мудрая линия такая. Они уже набрали. Ну, взять пятерка исследовали единицы, двойки наанализировали, тройки проверили, четверки ближнему кругу уже это все вот на них уже это отработали, пятерки все это берут, на это смотрят, говорят, вот из этого всего, вот из всего того, что вот наилучшим образом работает вот это, и работает это вот так. И это делают пятерки. Вот это миссия их. И дальше Шестер. шестерки. И вот Пятерки – это трансперсональный профиль. И когда у вас по личности идет пятерка, это люди глубоко чувствительные к другим людям. Это люди, трансперсональный профиль, он а, а, всегда реализовывается через других людей. Трансперсональный – это когда у вас в профиле первая цифра больше, чем вторая. Да, там, это, эти люди более кроме 4,2 и 2,4. 20 позиций, по-моему, я сейчас точно не помню. Вот пятерка, короче, пятерка, 5-1, 6-2, 6-3. Это люди очень чувствительные к другим людям. И они здесь реализовываются в этой жизни посредством других людей, непосредством через других людей. Они не могут быть реализованы здесь, их задача, с которыми приходят в этот мир, не может быть реализована без других людей. Поэтому они очень чувствительны к другим людям. Угу. Именно поэтому они очень внимательны к другим людям. Именно поэтому, когда вы разговариваете с человеком трансперсонального профиля, вы всегда видите такого мегаслушателя. Он выслушает вас, он вас услышит очень хорошо. И мало того, что услышит, он, он с вами построит и контакты, это такие вот сейчас заботливые очень люди о других. Вот. В этом есть своя обратная. Тема какая-то такая. И вот когда мы говорим а, здесь о шестерке уже... Шесть...